Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Думаю, по началу видео вы уже все прекрасно поняли. А сегодня у нас такая тема на расслабонщике. А все, я думаю, бывает выпивают с тем же самым пенным напитком. Самое что у нас любимое с ним? У нас на самом деле очень много закусок пенному очень много. Я думаю, даже ввести это некоторой такой небольшой, может быть, как рубрикой, что ли, закусочки или что-то типа того. А, чаще всего, что мы видим в баре, когда приходим? Везде оно есть? Всегда. Правильно. Ну, я думаю, вы, в принципе, видите по кадру, что у нас тут. Это хлебушек черный, бородинский. Мы сегодня будем готовить гренки. Но, опять же, гренки готовят по много разных абсолютно рецептов. Там, допустим, можно... Порезать, обжарить в чесночном масле. Можно порезать, грубо говоря, чесночок выдавить через чеснокодавку. Слоями вот так положить хлеб, промариновать, потом убрать чеснок и запечь. Но сегодня будет немножко другое приготовление данного, данной закуски. Мне кажется, оно самое получается такое, прям жесткое, насыщенное. Это как раз для тех, кто любит прям, чтобы было чесночно, прям солененько. И это прям обладало именно вкусом тех специй, которые вы закладываете в этот хлеб. Ну, в принципе, все. Тут особо больше рассказывать да и нечего. Это быстрая достаточно закуска, готовится все просто. Ну, а мы погнали к приготовлению. Все, поехали. Для начала отрежем вот эту вот корочку, попку. Она нам не понадобится, потому что получится слишком уж жесткий сухарь. Сами сухари режем под так Примерно вот, где-то полтора пальца. Ну, плюс-минус два сантиметра. Такие вот кусочки. И еще разочек. Теперь вот эту верхушечку, я думаю, тоже ее отрежем, чтобы уж прям сильно сухие не получались. Сухари прям. И просто примерно вот на такие большие брусочки разделяем. У нас их получится не так много, но ничего страшного. Нам вполне хватит, чтобы показать, как это готовится. И рассказать, насколько это вкусно. Все. В принципе, у нас наша заготовка уже готова. Остался самый ответственный этап, это выкладываем наши нарезанные бусочки на противень, застеленный фольгой. И отправляем в духовку разогретую 180-200 градусов, примерно минуток я так думаю, 10. Все, теперь приготовим основное, заправочку для наших греночек. Нам нужен укроп, петруха и целое жменя чесночка. Посыпем хорошенько солью, соль лишняя не будет, я заду, она нам поможет это все превратить в кашу. Немножко оливкового масла, ну либо обычного масла без разницы. И дальше переминаем. В общем, делаем вот такую вот кашицу зеленую, очень ароматную. И дальше наши греночки уже готовы. Сейчас покажу. Ну что, греночки наши готовы. Вот только послушайте. Слышите, как хрустит? А внутри она, видите, она продавливается, прожимается. То есть снаружи она хрустящая, а внутри она еще мягенькая. Вот до такого состояния нужно их зажарить в духовочке. Все, у нас остался последний этап. Вот наша ядерная смесь из зелени, чеснока, соли и немножко масла. Отправляем ее гренком ух это будет как ароматно и вкусно все остался самый ответственный этап накрываем чем-то тарелочкой или чем не, не важно просто накрываем и хорошенько их хорошенько их перемешиваем Ну что, друзья, вот наши греночки готовы. Пришло время их попробовать. Попробуем. Конечно, получается они очень мощные. Сразу предупреждаю, они очень насыщенные чесночком, соль, там, зеленушка. Мощные, прям очень мощные. Я больше, чем уверен, что вы такие не ели ни разу. Поэтому попробуйте, приготовьте. Я думаю, вас этот рецепт достаточно сильно удивит. Естественно, в лучшую сторону. Ну, мне, в принципе, по этому рецепту больше рассказывать нечего. Готовится очень все быстро. Очень доступны все ингредиенты. Я уверен, что вы останетесь довольны. Поэтому спасибо всем, кто подписывается на канал, прожимает лайкосик. Оставляйте обязательно свои комментарии. Мы все их читаем. Ну, а я с вами обращаюсь. До новых встреч. Всем пока.